Новые мобильные игры и новости на Зона Гейм. Смотрите в этом выпуске. Ура! Лучший и единственный мобильный аналог Need for Speed Underground уже в маркете. Новая копия GTA с открытым миром и в онлайн. Несколько гоночных игр, головоломки, очередные обновления для папки Marvel Future Fight. долгожданные премьеры, интересные предложения и знакомства с новыми играми. В общем ролик авансом заслужил пятюню. это случилось. Наконец, вышли первые по-настоящему интересные гонки для телефона, у которой на сегодняшний день точно нет и в ближайшее время не будет конкурентов. Консольная графика, открытый город, огромное количество спортивных тачек и каждую можно модернизировать. Это первый аналог Need for Speed Ground и даже лучше. Мне даже плевать, что тут никакущий сюжет, завязанный на клубах, но сам факт, что я могу ездить по городу, куда глаза глядят, объезжая весь трафик, выбрать интересную мне гонку и принять в ней участие. Манчестер, кайф. Вы посмотрите, какая огромная карта, какая архитектура. Это вам не просто коробочки, а дороги. Вас ждут широкие автострады, тоннели, канатные мосты. Каждый район детально прорабатывался. Все смотрится разнообразно и красиво, а сколько развлечений. Дрифтуй на Яревой круги, пройди спринт, только своевременно пополняй бензобак. А как реализованы переход с дневного времени на ночное? Сначала слегка потемнеет, как это бывает в реальности, потом в городе постепенно будет включаться. Все, это моя любимая игра. Я получил то, о чем когда-то мечтал. Пока только для iOS. Но и Android-версия не за горами. Будем за ней пристально следить и рассказывать о самых последних обновлениях. Ох, и напряглось очко у Tencent ее будущей Infor Speed Mobile. Кто не в курсе новинки, смотрите предыдущий выпуск. Ну что, мои голубки, слишком много хайпа вокруг следующей игры. Ее название Fly and Poop. Авторы создали небольшой город в оксельной графике. Главным героем сделали голубя и сразу же отняли у него его голубушку, запечатав высокой башне. Нам надо наладить контакт с людьми и сделать все возможное, чтобы можно было добраться до нужного нам небоскреба. А еще можно какать на людей свысока. Моя мечта сбудется, жаль только в игре. А че как заявили авторы, а почему бы и нет? Это же голубь. Добраться до своей невесты будет нелегко. Легко. нас везде поджидает опасности к примеру машины кошки Закинем в автомат монетку и поиграем в логическую игру. Внутри целого автомата проведем главного героя до финиша и так на протяжении 72 уровней. Каждый левел разнообразен и интересен, заскучать точно не придется, как и оторваться тоже. Подробностей не будет, по кадрам вы и так все поймете. Ха, надо почаще так проводить обзоры. О, а вот эта игра Эрида. Действие разворачивается в 19 веке, в Бразилии. Боремся с засухой, собираем ресурсы и делаем все возможное, чтобы выжить. Берем с собой все самое необходимое и отправляемся решать логические задачки. Игру обещают выпустить 15 июня. О, достаточно. А теперь давайте отвлечемся и посмотрим что-нибудь интересненькое. <Слышь> Да, ничего интересного. Смотрели Доктор Стрэндж в мультивселенной Безумие? Как думаете, стоит смотреть? Напишите в комментариях. Тут какое-то произошло Безумие. В игру Marvel Future Fight прямиком из премьеры фильма закинули персонажей в тех же труселях, в которых они были в кино. Но Доктор Стрэндж, Алла и Ведьма, Вонки, Америка Чавес смотрится и Заходите в игру и прокачивайте своих героев. Срань господня, это что вообще такое? Что за недоспатч-бобик будто после очередного Бадуна? Говорят, эту игру делали 10 лет, и я на полном серьезе. Ее выход намечен на 31 мая. Надо будет попробовать поиграть. В Эвелтехо игроки путешествуют по миру, преодолевая языковые барьеры без какого-либо текста. Разговоры полностью предоставлены в нарисованных от руки речевых пузырях, с целью сделать игру доступной для всех. Подбирайте предметы и придумайте, как их использовать для решения различных головоломок. В игру также можно играть одновременно до четырех игроков. Хотя, знаете, смотрится симпатично. Надо попробовать поиграть. Rising Chase получил обновление под названием «Золотая Япония». Как вы, наверное, догадались, из названия в нем предоставлены новые трассы в городах Японии. Новинка доступна через внутриигровой магазин за 2 доллара, но в первые две недели с момента запуска обновка будет доступна на 50% дешевле. И снова про PUBG. У фанатов PUBG Mobile снова праздник. Помимо того, что глазки ветеранов игры радуют корейские певицы из Blackpink, oh yeah, oh yeah. наконец вернули карту Ливик. Больше дорог, больше мест для лута, больше разных местечек с разной архитектурой, добавили футбольное поле, закинули тачки, фуникулер, да и в целом проделали огромную работу над ошибками. Вы больше не будете проваливаться под землю и деревья не появятся из ниоткуда. Собственно из-за этих лагов карту в свое время и убрали. Стартовал запуск игры Just Cause Mobile, правда пока только в нескольких регионах. Если вы в настоящее время находитесь в Сингапуре, Малайзии, на Филиппинах или в Таиланде, то вам очень повезло. Вы сможете насладиться долгожданной игрой при условии, что у вас есть Android устройство А это сейчас такая редкость. Новинка предлагает сразиться на одном поле боя с 30 игроками, попутно применяя парашюты, знаменитый крюк и множество техники. Правда, весь игровой процесс будет сверху, а я ждал хотя бы что-то похожее на ПК а третьего лица. Эх, печалька. Hot Lap League – новая мобильная гоночная игра, наполненная адреналином, наконец, выше для iOS и Android. В ней общие черты асфальт или недавний вышедший S-Racer, но посмотрите, какими разнообразными могут быть трассы. Сколько неровностей, поворотов, трамплинов – тут будет не до скуки. Честно, с такой отличной графикой и такими трассами ничего подобного на мобилках еще не видел. Не знаю, может кто-то из вас ждал следующую новость, но... В новой мобильной игре Vice Online есть героиня без штанов. А вообще эта игра дешевая копия GTA Vice City, хотя с довольно неплохой графикой и с неплохими проработанными локациями. Есть возможность стать гангстером, бизнесменом, гонщиком, таксистом, коллекционером, бандитом и полицейским. Так как игра онлайн, то не удивляйтесь, если во время выполнения каждого важного задания вас пристрелят. Кстати, будет получше многих клонов GTA. Кому интересно, игра уже в маркетах. Ну и последнее, шепну вам на ушко. Подписывайтесь на канал и комментируйте, ставьте лайки. Все, покедова.